И вот так, под такой мусончик, мы будем встречать игру Невозможный квест 2 прохож... ой возрождение. Но мы ее будем не проходить. А мы будем выбирать только упоротые ответы в этой игрушке. Да, серьезно. Просто упорытые ответы. Да. И все. Вот такое вот у нас будет. Кстати, не забудь нажать на лайк, и если тебе понравится видосик, то подпишись еще, и напиши приятный комментарий. А следующий видос выйдет в пятницу, и, наверное, следующий после него выйдет в воскресенье. Я вот так вот решил снимать. Смотрите. Среда, пятница и воскресенье. Шпионы против ниндзя? Че? Ладно, придется тогда. Тяжелое начало? Ну, ладно. Так. Начинается приятный день неопределенного дня недели и неважно какого времени года. Ты просыпаешься в теплой кроватке, вставать из нее, ой, как не хочется. Постать из кровати, полежать еще пять минуточек. Ну, конечно, полежать еще пять минуточек. Вы что, издеваетесь? Я не буду так сразу же вставать. Сном снова забирают тебя в свое царство. Здесь сладко и безмятежно, жаль, что это всего на пять минуточек. Подумала себе, проснувшись, проснулся ты лишь через сорок пять минут. Ну, нормально. Гад, да кому нужна эта работа? Ну, посплю еще. Ну, естественно. Отделка укрыла тебя, как мама своего младенца. Кроватка превратилась в самолет и улетела с тобой обратно в страну сна и спокойствия. Через час тебя разбудил начальник с новостью о том, что ты уволен за прогулку. За прогул. Вот скука. Ладно. То есть нельзя такой ответ выбирать. Мне придется заново. Да давайте, встаем с кровати. О, итак, приступим к утренней рутине. Нужно сделать парочку отжиманий, помыться, побриться, почистить зубы, одеться и позавтракать. На это есть около часа. Что ты будешь делать первым? Сесть за компьютер. Тут единственный ответ. Алло, вы чё? Ну тогда сесть за компьютер. Вот что я в интернете нового. Пара мемов. Не смешной блок от ужасно подстриженного школьника. Стоп. они что? Меня сюда добавили? <как> так, приступим дальше. Из видео из Инстаграма с глупой бабой и с завышенным голосом. Во всемирной сети все так же, как и вчера. Может, приступишь к делам? Ну, можно по интернете дальше, го по интернете. Ютуб, контактик, новостные сайты, мемы, все свежее, и все старое, пересмотрено. Пара за дело, точнее, за дела. Приступим к делам, найти в интернете что-нибудь интересное, оригинальное, взломать Пентагон. Конечно, взломать Пентагон. Ты не думаешь, что это банально? Как взламывать, то сразу Пентагон. Осмотрелся он фильмов всяких, ты ведь даже небось не знаешь, что такое Пентагон. Хочу взломать пентагон и все тут. Так, ой, what the fuck! What the fuck is it? Что мне надо делать? Ой, а чё это сейчас было? Непроизвольная стуканье по клавиатуре ни к чему не привело. Зря только старался. Стоп! Так Пентагон можно все-таки взломать? Серьезно, если пройти эту мини-игру? Стоп, а как а как назад? Как назад при... Ну так? Стоп! Тяжелое начало. Сейчас погодьте, я я сейчас попробую это взломать все-таки Пентагон. Э, я, я не знаю, если честно, как это пройти. Я серьезно... Блин, это жестоко. Так, ну что, давайте приступим тогда. Блин, я понял, что тут надо делать. Все, вот сейчас точно взломаем э, Пентагон. Так, стоп. Что будешь делать? Поесть? Э, го, поедим сначала. Ты пришел в столовую своей... Сто... Ой, сто... что? В столицу своей квартиры? На кухню? А, ну тогда ладно. Перед тобой открылся огромное разнообразие Кулинар... Ни... Кулина... Кулинарного искусства. Ибо блюдо, которое ты вскоре сделаешь, ограничивается лишь твоей фантазией. Стоп, я, походу, открыл холодильник. Не так ли? Сделать яичницу. Ну, вообще, жареную яичницу я очень люблю. Да, с чем хоть? Конечно, с... Стекловатой? Чё? Ладно, стекловатой. Я так скажу, получилось отрадно. Вкус был какой-то ватный, стеклянный, а еще это блюдо тебя убило. Я умер от того, что съела это. Не, ну, это жестоко. Я первый этап пока что прошел. Так. Смотрите, да я... Я просто хакер. Я хакер, пацаны. Я хакер. Наверное, дальше будет жестоко. Ой, -ой, ой я чуть, я чуть не помер. Это будет бесконечно интересно? Я просто хочу... Невероятно, но ну ты попал на сервер Пентагона. Да ладно! Как осталось сделать тут особо нечего. Позже за тобой пришли люди в форме и арестовались за кибертерроризм. Эээ. -э -э. Я умер, да? Ничего себе, долго искал. Какой классный, новейший, красавчик. Нашлась. Н новая концовка, новая концовка. Ладно, лол, окей, встать с кровати, все за компьютер, эм, приступить к делам тогда, что будешь делать, ну, по э давайте тогда умыться Вот ты стоишь в зеркало, видно неприятного вида типа, неприятного вида, а точно это ты, умыться и побриться, поиграть с бритвой, конечно Стоп. Ну вот на что ты надеялся. Было же очевидно, что произойдет Бритва выскользнула из рук и, наде... и надела на тебя много красных полосочек. Не выдержав такой красоты, ты скончался от потери крови. Что там? Бритва, которая убила человека! Это бритва-монстр! Алё! Бритва-монстр! Как так можно? Бритва уже нападает на людей меня убили! За что? Ну, Брита, что я сделал плохого? Так, ну я думаю пройти все тут концовки. Давайте, смотрите, полежать еще пять минуточек и быстро встать с кровати. Вот тут это и начинается. Итак, приступим к утренней рутине. В смысле? Эй, так нельзя. Сесть за компьютер. Ладно. Э, тут э, стоп. А, стоп, интернете дальше и найти в интернете что-нибудь интересное и оригинальное. Ну что ж. Воу, wow, это никому не удавалось сделать уже лет десять. Ты уверен, что готов к такому испытанию? Да, кто-то же должен это сделать. И великие поиски начались. Тысячи сайтов и миллионы видео полностью истощили тебя. Сколько прошло времени? Дни, недели, месяцы. Когда надежда уже была почти утрачена в далеком уголке интернета, ты наткнулся на канал с оригинальным интересным контентом. Это был Дестроймен. На последнем вздыхании тебе удалось нажать кнопку поделиться. Позже тебе бессмертно присудили Нобелевскую премию мира за твое совершение. Да, последний канал был именно DestroyMan, поэтому подписывайтесь, подписывайтесь, он тоже подписался, почти поделился даже этим видео, вообще уже красавчик. Так, и, блин, я уже не помню, если честно, что там еще встать с кровати, сесть за комп, приступить к делам. Сделать зарядку. Во, во во во, -во. Зарядка с, с утра, здравая идея. Самое лучшее упражнение это прыжки. Поднимает тонус не только тебе, но еще и соседям снизу. Ну да. Какие прыжки ты хочешь выполнить? Прыжки. <с> <с> Ладно, прыжки за окна. Что я могу сказать? От такого упражнения ты сильно похудела. Буквально стал плоским. Тебя потом еще долго отскребывали от асфальта. <с> <с> Давайте посмотрим. Все. Все тайны разгадались. А если вы хотите, чтобы я прошел главу первую до конца, то тогда поставьте лайкосик под этот видосик. А с вами был я, Дестроймен. Всем пока! Поэтому напиши комментарий и нажми на кнопочку подписаться вместе на кнопочку с лайком. А также не забудь нажать на кнопочку колокольчик. И именно на канале Достроймен. Больше никого. у кого.